Всем привет дорогие друзья, с вами Блэкченнел, мы продолжаем проходить игру под названием Dead in the Water В прошлой серии мы начали ее проходить, хоть и собралось всего 170 лайков вместо 200, я все-таки решил ее пройти дальше, потому что я почитал ваши комментарии под прошлым видео, вам она очень понравилась, вы хотели продолжение, решил все-таки снять прохождение продолжение аккуратно все садитесь поудобнее всем желаю приятного просмотра и мы будем а, продолжать позже серии мы остановились на том что мы приплыли какой-то заброшенный подводный какой-то самолет который упал кукурузник наверное ну хотя вроде не похож на не большой самолет не кукурузник кукурузник меньше тут кстати вон еще вторая часть оторвалась вот одна часть его а там еще вот это вот она нет, это хороший такой здоровый на самом деле самолет Не кукурузник О, что это? против противояди. Так, ты не имеешь права забирать, это мое Все А что нам надо сделать? Я уже забыл Я полмесяца не играл, уже что-то позабыл Ну допустим, вроде бы в игре надо просто сундуки находить Так, ты давай аккуратнее плавай, сейчас шмальну, блин Что-то тут непонятно Вон у меня метка почему-то на 20 минутах стоит так, давай, разворачивайся. Я тебя вижу. Морда ты. Акулья. Так, э -э, 10 метров надо этим забрать, я понял. Под самолетом. А зачем мне баллон? Мне же он есть. И все? Не, подожди, что за бред? Ну баллон собрали, и что? Это же не наша миссия прямо. Я тебя реально сейчас шмальну. Ты доиграешься. Сейчас возьму и шмальну, бляха. Я могу, я нервный. Смотри, у меня сколько всего есть боеприпасов. Да как ты отбил? В смысле, носом, ты чё? Стоямба! На тебе в рот. Вкусная стрела, вкусная, да? На тебе еще в живот. Охреневший. Все, мне время достал, уже сколько времени летает, летает. Сейчас ты еще получишь, блин. Попадешь под горячую руку мою. Так, чё делать-то, я не понял. Ч это такое? На тебе еще В Ч, все разозлились на меня или что? На тебе, бля Ч, приятно, да? То да в смысле? Он наверное, пролетел мимо. Да я тебя вообще-то шмальнул. Я! В смысле я? Какой я? Нет такой буквы! На тебе, Да в смысле не бессмертные, я вообще то 8 раз тебе шмальнул, ты чё, морозота? На тебе ещё в, в, в рот, в смысле? И тебе, и вам всем достанется в живот. Чё тебе нормально, приятно? Да ты ещё откуда взялся? Охренеть, они со всех сторон летают, в Глаз. Ага, я тебя лбом сейчас добью нахер Вот тебе еще Да как в смысле, как он выжил-то? Ты что, выжил что ли? Ты, Рагуль Смотри, он выжил Он делает вид, что он выжил еще Охренеть Сколько вас тут вообще, одни трупы плавают На тебе еще Смотри, кровя как полетела На тебе еще Да вы что, офигели, чуваки? На тебе еще группу. Да в смысле кусаешься? Чего ты кусаешься? Я же докусаешься, бля. Так, я не понял, кто это тут такой борзый? Да ты борзый такой, да? На тебе еще. Бордятина. Кто еще остался? На тебе еще в шею. Все, перекрыл нахрен. Кислород тебе в легкие. Вот тебе еще в глаз. Все? Всех убил. Кто? Кто еще хочет? Кто еще хочет получить, а? Давайте, налетайте. А! Победили, офигенно. Так не просто надо убить всех! Я понял, надо сундуки все собрать. Я понял что игру. А, Следующая, давай, начинаем. Ну пока ничего страшного нету. Одни трупы валяются. Мы бросили на вас в ту же опас, где остановились при последнем погружении. Э, та странная аномалия, которую мы зафиксировали на сканере, повторилась как раз перед тем, как вы туда приехали. Э, Все это может связано, потому что она может следить за вами. Короче, мы находитесь довольно близко с заброшенным контейнером. Идите и посмотрите, можете, можете ли вы что-то там найти интересное. Она а тебе еще падла. Тебе мало, в прошлый раз не убивать, бляха. Кусать. Давай я тебя еще с кусачками в жопу. Кусну, блин. Охреневший. Как вы опять приплыли сюда? Вы что, бессмертные что ли, серьезно? Они возродились. Ты смотри, да? Они, короче, возродились. Я их всех поубивал, они при... новая волна приехала, бляха. Вас что тут сюда? На субмарине привозят или что? Охренеть. Подводные автобусы привозят их, и они, блин, меня кусают. Откуда вы беретесь, а? Смотри, какие злые все, охренеть. Че вы все такие злые, я не понял. Че, че я вам сделал вообще? Так, тут еще змеи пошли какие-то новые. Смотри. А, в жопу кто-то закусил. Это ты, Павла, ты еще выжил! Он выжил в прошлого раза, серьезно. С прошлой волны выжил. Охренеть, ты еще куда лезешь? Тебе мало, ли? Ты видел, что с твоими братанами стало вообще, а? Куда ты уплыл? А, давай иди сюда, я тебя сейчас прикончу. А, свалил. Падла такая, крыс, крестятина. <свят> да кто меня делает это? Змеи В смысле? Змеи за шо? Аптечку? Аптечку быстрее. Желтобрюхный! Какой монстр? Там не было его! Чего? Его не было! Я аптечку уколол! В смысле? Да какого хрена эти желтобрюхные брюхные говноеды? Ну в смысле? Откуда они взялись? Их же не было Давай быстрее плыви Охренеть! Тут еще какие-то монстры новые появились Смотри О! Сундучок Главное, чтобы меня никто то не убил Сундучки Ох ты, нифига себе, нормально так сундучки Смотри Это ваши сундучки? Да, теперь мои Окей, хорошо, главное теперь не помереть Ну, смотри, какие змеи тут опасные плавают Они прямо возле баллона, смотри Смотри, какие довольные, Она на нахрен Ты сейчас умрешь, ясно? А, кстати, они умирают очень быстро Но зато они опасные очень Они капец какие опасные, акулы дебилы Они очень опасные, акул можно как-то уплыть Реально, не очень опасно, я тебе отвечаю. Так, ты их в жопу? Куда ты поплыл? Стоять. А ну-ка, стоям бы. Не надо меня отсюда прилазить. Прилаз... Да-да, прилаз... прилаз... я уже заговариваюсь. Ты чё на меня летишь? Да в смысле, что я тебе сделал? Чё я тебе сделал, а? Ну подумаешь, я тебе пару раз шмальнул. Ну и что? Чё ты такой залпамятный, А? Иди сюда, что ты свалил? Что ты крыса? Да на тебе еще Смотри, иглобрюх уже стал Акула-иглобрюх, прикинь, да? Такая порода Порода появилась Акула-иглобрюх, на тебе еще Да ну ты ч? Кусяешься На тебе Хедшотик почти что Фаталити А ты ч плывешь сюда, а? Змея обосранная я тебя садовой выстрелом убью. Мне даже не можешь не париться вообще. Можешь даже сюда не плыть. Я тебя сразу возьму и захреначу. Блин, контейнеры странные. Ну зачем это вообще надо было? Придумали контейнеры эти. Теперь давай ищи, блин, их все. Убивай этих, блин, монстров. Игра, конечно, такая сложненькая на самом деле. чтобы вы понимали вообще. Вот, например, который играл в Субнаутику, она полегче была. Там были миссии, да, ну, тоже там скрафтить, там собрать что-то, но это нелегко. Я как-нибудь тоже пройду, позже, наверное. Вот ремейк выйдет. Ты че смотришь? На тебе в жопу. Ну, не в рот. На тебе еще. Все, его как желе размотало, смотри. Так, можно в контейнеры спрятаться от этих падл белых. Да почему? Я же ему... А, все, я его убил, реально. Я думал, что он выжил. Как он выживет, если я прямо ему в нос стрельнул? Все, в нос это, это фаталити, летально. Все, выжить нельзя. Так, блин, а что-то мне это не нравится. Мне уже нос зачесался даже. Блин. Где это? Где это? Аквама... Аквалан где? Да ты еще лети сюда. Говноед. Куда ты поплыл, а? на тебе еще он сейчас плывет при... при... о плывет смотри на тебе в глаз ну глаз точно не выживается вот если например в рот можно выжить наверное ну если он схавает в принципе это где акваланг я уже запутался я плаваю просто по кругу я не понимаю что делать понятно что надо сундуки найти мне вот эти вот твари мешают они тут плавают бляха о кстати убил да с одного выстрела в живот в живот шмальнул и все Хана А, вон он, кстати, вон, да Блин, ну я не, все равно не, пони, не, не до конца понимаю Что делать? Просто надо сундуки собрать Да, где они? Где эти сундуки находятся? Я не знаю, где эти сундуки находятся Их нету Украли Змеи украли сундуки, на Ай, промазал, падла Иди сюда, я тебе сейчас хво хвост бомбану На тебе минус Минус. Надо всех поубивать, просто я так понял, да? Да проблемы какие? Я всех поубиваю сейчас. Проблема, они скрутились вон в рагуль. Все. Скрутились, бляха, в сардельку или в сосисочку и вс ⁇ В обручную. Все нормально. Боеприпасы найдены. Офигенно. Что я могу сказать? Так, главное не задеть, но сейчас все разлетится, бля, на воздух. Так, а ну-ка. Там что-то есть или нет? Ну давайте проверим. Что-то должно быть все равно. Что-то где-то есть. М -м -нутри... Ну, внутри я не думаю, конечно. Вот, кстати, вот это большая, кстати. Вот это очень опасная хренотень. А вот это большая. А что это такое? По-моему, нету. А это сейчас страшно стало на секундочку давай я в домик лучше залезу окей надо его короче будет Бляха, это реально такая махина здоровая Им страшно уже змея это херня вот сейчас бахну и все не сдохли а вот эта махина здоровая была реально вы видели да вообще вот такая здоровенная херотень поплыла бляха, ко мне на тебе в глаз Падла. Ну акула это вообще привычные, мне уже не страшно а вот там реально такая здоровая, широкая хрень Вот там реально страшно стало Я даже, во-первых, не понимаю, кто это и что это такое вообще Если бы мы знали, что это такое, то мы знали бы, что такое а, мы, а так мы не знаем, что это такое Реально плавает какая-то хрена тень. На тебя в хвост Хвост и в гриву, как говорится На тебе еще так, вы со всех сторон плаваете или как? Какой мне стороны ожидать нападения? На, на меня. Не на Беларусь. Так где вы? Ну. Давайте быстрее, я хочу уже пройти эту задание. Давайте, плывите по одному, пожалуйста. Промазал чуть-чуть. Ну слишком вы быстрые. Давайте на первую передачу переключимся и все. На тебе. Да что за фигня, промазываю. Да нет, так нечестно. Покруглый. А, Ай! Эй, эй! Ты что тут делаешь? На тебе еще. Ты вообще сейчас кровью весь источишь. Намертого В смысле? Какая черноперная? Черно... Черноперная. Короче, нигерская Акула какая-то. Хотя вроде она белая. Почему черноперная? Я не понял. У баллон реально садится. Жестко. У меня уже нету кислорода. Мне перекрыли кислород, вообще-то. Мне надо срочно пополнить акваланги мои все. Все целый один. На тебе еще морду. Ну, походу, чем ближе, тем лучше, я так понял. Да, я знаю, что низкий кислород. Но они слишком высокие. Нет! Нет, на тебе в жопу. И тебе в жопу. И всем в жопу. Смотрите. Куда ты поплыл? А на тебе еще доб... на добавочку. Нет, промазал лошара. На тебе. Я тоже промазал. Мы <связываю> двое лошара нормально, да? что ты такой злой, успокойся. а теперь будешь спокоен, бляха. Давай, я я буду защищаться твоей шкурой. На тебе еще глаз. Все, я всех поубивал. И тебя тоже, кстати, попытаюсь следующий раз а какая проворливая херотень вот видишь а я вот все равно шмальнул а патронов нету а как я буду стрелять мне патронов нету пацаны патронов нет пощадите патронов нет В смысле патрон дай один хотя бы один патрон дай чувак пожалуйста не надо тебя убить просто ничего личного, он просто надо убить все Бляха, патронов нету. Ты в курсе? Нету патронов, бляха. Патронов нету. А, тварюка. Патронов нету, я говорю. Нету. Все, закончились. Кончились патроны все. Не знаю почему, где они, куда они делись. Я тебе еще раз говорю. Предупреждаю, нету патронов. Все. Золото есть. Нахера нам не надо, если у меня патронов нету. Я все равно патроны не могу купить за золото. Ну я же виноват, что я дебил такой патроны все потратил. Ну я не виноват. Ну серьезно, ты мне тоже по-братски пойми, ну серьезно. Нету патронов, кончились. Все, приплыли мы, короче. Патроны закончились, тут их. А, вот есть, есть патроны, все хорошо, есть, есть патроны! Я тебя поздравляю, ты сейчас умрешь. Есть патроны. Ух ты, его, вот сколько вас, в смысле, вы чё, с ума сошли? у вас так много-то, а? Чуваки. Вот то слишком много, давайте я буду вас сокращать, население. Чё вас так много, вы чё, откуда вы приплыли-то, с какой планеты, ёпта? На тебе в голову, в жопу. Так, да, блядь, какая-то херня происходит, в смысле, уже... Мне уже плохо, давайте, выпускайте меня отсюда, ну и мне надо прямо точно в хэдшот стрелять. Иначе ничего не получится. Да нет, смотри, патронов опять нету. Патроны есть? Нет? <плес> <плес> Что мне делать-то, патронов нету? В смысле? Это все, это хана, это мы все, это... Ну мы больше ничего не сделаем, все. Мы приплыли, короче, вместе с этими придурками. Все, я ничего сделать теперь не смогу Они пл плавают, что-то вообще кусаются Охреневшие Патронов нет, ничего нет Все, хавчика нету Они злые, все кусаются Блин, мне теперь что делать вообще и что-то все за мной плавают Они охренели все О, есть сундук, есть Смотри, есть Нашел, все, вам жопа Чуваки, все, готовьтесь умирать да не надо мне кусаться, у меня аптечка тоже есть уже. У меня 5 патронов, что-то маловато. На тебе еще. Да как ты съел ее? В смысле? На тебе. Ну смотри, он съел ее, прикинь. Уплыл. Уплыл, мразота. На тебе. Че, вы вообще тупые, что ли? У вас смотри, сколько трупов плавает. А вы все равно идете на меня, ну офигеть. Вы совсем дебилы. На тебе еще. Надо еще искать, наверное, сундук. Тоже, точно должен быть, их очень много. На тебе еще. Ну у меня один патрон остался, чуваки, я все. Если вы не успокоитесь и уп не уплывете нахрен, то у меня все жопа. А он развернулся. Ну и правильно, пускай валит отсюда, нахрен. Мне надо патроны искать вообще-то. Они а с ними воевать. Вс? Патронов нету. Вс, я выиграл. Я выиграл! Вс! Есть, я выиграл! Сколько времени? 13 минут. А не, больше, наверное. Ну, короче, вс понятно. Черные глаза сирен блестели от голода, который нельзя было утолить, их бледная кожа туго натянулась на острые заостренные зубы. А это видно, да, они такие злые Хотят меня сожрать все Даже хоть я их не трогаю Убирайся к черту оттуда И направляйся к базе нефтяной вышки и зачем? Ох ты, наоборот Что это такое? Что это за субмарина? Ёпта Я вот про это говорил, походу, раньше Етить, колыхать я даже не прочитал ничего. Охренеть, что это? Это чё за э, сквидвард э, сумасшедший? Чё он тут напал на меня? Меня нет, все. Уходи прочь отсюда, нахрен. В смысле? Откуда ты вылезла? Чудовище, иди отсюда, нахрен. Тебя тут никто не ждет. А, кстати, он может меня через контейнер убить, наверное. Не, ну реально страшно. Я никуда не уплыву. все, давайте будем заканчивать, наверное. Мне реально страшно. Вот что это такое? э А я его даже убить не смогу, наверное. Ему плевать на выстрелы все. Скорее всего. Он такой здоровенный. Ему вообще по Смотри, какой он сумасшедший. Реально, это же этот, как его? Ну, Сквидварс, понятно. А как А осьминог, точно осьминог. Вспомнил. Да не, не такой же здоровый, ну в смысле, есть здоровые некоторые, но я его не убью, скорее всего. Ему плевать на все. смотри. но ну, я ему в лапки даже еще стрельну, то ему плевать, наверное. Да не, ему плевать, абсолютно. На лапки ему вообще, абсолютно. Похрену, его убить невозможно, скорее всего. Не мой эти вообще пульки мои до сраки. Вообще абсолютно На тебе Осьминога кусок Так да всмы... Убил? Я убил осьминога Да ладно не может быть Я убил осьминога? Серьезно? Как? Не может быть Нет я не выплыву это обманка не мог я такого здоровенного осьминога убить Выстрелами обычными Что за бред Да ладно не мо... В натуре убил Или это они прикалываются надо мной Ой бля Змеи поплыли ко мне Ч вам надо от меня Или они уже начинают охоту на меня Я же ничего вам не сделал Тем более осьминог Меня напугал жестко Так, реально, а он уплыл или он есть? Да ладно, его убил в натуре. Смотри, я его убил, охренеть. Такое возможно вообще в этой жизни? Убить осьминога, осьминога убить, как? Как я это сделал-то вообще? В смысле, это же невозможно, это как босс в игре какой-то. Такой офигеть здоровый. Как я мог его вообще убить? Ну акула я мог убить, но они меня тоже сейчас убьют, скорее всего. Смотри, что творят. Что творятся? Что вы творяете? Пацаны, на тебя в лицо. Ага, уплыл, давай, уплывай отсюда, нахрен. Не-не-не, даже не кусайся. Получишь по лицу. Нет, я не получу. Зачем ты меня фигаришь? Ну... Что я тебе сделал вообще, а? Я твоим дружкам сделал, да. Ну сейчас я тебе сделаю, если будешь выпендриваться слишком много. Все, убил наконец-то. Не, ну осьминог это жестко. Вот это же самая жесть начинается. Сейчас именно. В прошлой серии. В прошлой серии хрень была. Сейчас жесть. Он, походу, выплыл откуда-то из низов, скорее всего. А, ну у нас еще все предстоит, так-то впереди. Низкий уровень кислорода. Я чё, помру сейчас? Да ладно, нет. Давай я хотя бы помру уже в следующей серии. А не сейчас. Чё сейчас помирать-то? Ёлы-палы. Нормально все всё было вроде. И нефтяная база какая-то, реально. Ну, в принципе, если умру, так поховайте меня возле нефтяной базы. Хотя бы. Да, я сейчас умру, скорее всего, реально. Ох ты, ёпта. Они все за мной плывут еще. Чуваки, вы что делаете? Нет. Все, меня все убивают, смотри. Вот падлы, вот падлы, все, все убили, все убили, просто буль-були вы все убили, короче. Да, не удалось. Не повезло, короче, мне. Ну ладно, следующей серии тогда продолжим. убирайся к черту, сейчас сминок приплывет, все, мне пахана. Да иди нафиг, я тебя не боюсь, я в, я в домике, все, я в контейнерке, и не надо меня трогать. Короче, все, будем заканчивать. Кислорода не хватило, но ну, ничего страшного. В следующей серии, если наберется 200 лайков, опять же, или вам очень прям при очень понравится, потому что мне оно уже немножко страшно становится, особенно там играть, осьминоги появляются какие-то страшные. Еще кто-то появится в следующей серии, так-то мне очень, очень, очень страшно становится. Это уже хоррор игра начинается. Ну все, в принципе. Опять же, если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. И вы дадите таким образом мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Также делитесь видео с друзьями или со знакомыми. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях и прохождениях. И всем пока-пока.